Здравствуйте! Сегодня я познакомлю вас с обрядом 12 магических дней дня рождения. Буквально на днях мы проводили обряд 12 магических дней моего дня рождения. Делал один из учеников школы-студии Киры Соболь. Так вот, смотрите, на столе, покрытом красной скатертью, стоят иконы полукругом. Иконы у каждого человека свод молитв, свод икон индивидуальный. Перед каждой, перед каждой иконой, свеча в подсвечнике, на столе лежит лист бумаги. Это лист, на котором вы пишете свои планы на ближайшие 12 месяцев. То есть вы составляете год. О нем мы расскажем чуть позже и в других видеоматериалах на левом столе часослов, на левом краю стола часослов, на правом Евангелие. Также вы видите замок с ключами, мел, кольцо, монета неразменная. Если вы увидите ближе, я вам покажу. Это серебряные 3 рубля с девятого года. То есть, обряд проводится на протяжении уже 11 лет. На полу черное молитвенное полотно. В центре полотна лежит цепь кругом. Вокруг рисуются символы. О том, что они обозначают, вы можете узнать на курсах, на мастер-классах, на открытых либо закрытых вебинаров школы студии Киры Собы. Так вот, есть у нас еще немножко времени. Я вам расскажу. Каждый из нас о листе. Каждый из нас планирует, пишет планы на жизнь. Но что дает обряд 12 магических дней? Вы даете энергию, сакральную энергию движению своих желаний, своих мыслей, своих идей. Вы планируете каждый месяц, исходя из того, что вы пишете, вы потом это усиливаете, проверяете, смотрите свое отношение к этим идеям, отношении людей, с которыми вы живете, с которыми вы общаетесь, как они относятся к этому. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте, вы можете провести обряд свой индивидуально, поэтому до новых встреч! Всего доброго!